Всем привет! Вы смотрите студенческий выпуск новостей Универ Ньюз в студии Анны Глазунова. Прямо сейчас я расскажу вам о самых ярких и интересных новостях студенчества. и так сегодня в выпуске. КФУ и ХАЙР, что объединяет федеральные университеты крупнейшую мировую корпорацию. Студенты Елабужского института КФУ участвовали в тренингах по психологической адаптации. Чем опасно вегетарианство, расскажем подробнее в нашем выпуске. 29 августа впервые в Россию с открытой лекцией приехал президент крупнейшей корпорации хайр господин Джан Жуйми. Он выступил перед слушателями в Казанском федеральном университете. Приезд такого важного гостя в России не случайен. В нем ранее в набережных Челнах открылся завод по производству стиральных машин компании «Хайер». Нужно сказать, что сотрудничество компании «Хайер» и «КФУ» началось намного раньше, еще в апреле 2015 года. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Публичные лекции основателей и председателя совета директоров корпорации «Хайр» господина Джан Джуймина состоялась 29 августа в Большом концертном зале «Уникс» Казанского федерального университета. С подобными лекциями спикер выступает в США, Европе и Азии, а в Россию приехал впервые. Господин Джан Джуймини отметил, что площадку для своей лекции в Казанском федеральном университете выбрал не случайно. Для меня огромная честь приехать в Казанский университет потому что университет имеет давнюю историю более 200 тысяч лет. Тем более из стен этого университета вышли целеприяты выдающихся людей, Ленин, Лев Толстой. Поэтому выступление в этом зале для меня огромная честь. Корпорация «Хайр» – это китайская компания, ведущий мировой производитель бытовой техники и электроники. Компания была основана в 1984 году. В 2010 году занимала 27 место среди 50 ведущих инновационных компаний мира. Джан Джуйминь пришел в компанию в 1984 и сразу начал применять модель корпоративной модернизации «Рэн Хиви». Основной смысл модели заключался в том, что каждый предприниматель создает ценности непосредственно для клиента,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 Перед слушателями была презентована книга «Философия Хайр. Перерождение 2.0», где подробно рассказано о взлетах и падениях мировой компании, о моделях, подходах клиентам и сотрудникам. О днем ранее, 28 августа, состоялось открытие завода корпорации «Хайр» в Набережных Челнах по производству стиральных машин. В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Поволжье Игорь Комаров, президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и председатель Совета директоров корпорации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 Почти за год с нуля был построен завод по сборке стиральных машин. Планируется, что на заводе будет производиться 500 тысяч стиральных машин в год. А в дальнейшем будет установлена дополнительная линия, которая позволит выпускать до 1 миллиона единиц техники. Предприятие дает возможность обеспечить рабочими местами. Их будет более 300. Нужно отметить, что взаимоотношения компании Хайры и КФУ начались намного раньше. Еще в апреле 2015 года, когда корпорации Хайры и Казанский федеральный университет совместно открыли учебный центр на базе Набережно-Челнинского института КФУ. Центр оснащен последними образцами холодильной техники. Благодаря этому студенты Набережно-Челнинского института КФУ приобретают навыки работы с климатическим оборудованием, моделируя возможные неисправности и проводя диагностику технических систем. лаборатории центр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 И там проходят у нас практически работы, лабораторная работа для студентов. Ежегодно специалисты компании «Хайр» также проходят в стенах набережной Челнинского института КФУ повышение квалификации. В течение последних двух лет было проведено пять курсов для специалистов фермы Хайер по повышению квалификации, по производственному менеджменту, по герравлическим машинам, по качеству, по английскому языку. То есть идет постоянно вот такая работа. Только за последнее время порядка 150 сотрудников фирмы Хайер прошли у нас повышение квалификации. В рамках своего визита в КФУ 29 августа генеральный директор Хайер Джань Шуйминь встретился с ректором КФУ Льшатом Гафуровым. Ректор познакомился с историей университета, продемонстрировал уникальные экспонаты и книги, хранящиеся в музее истории Кафу. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. Студенты Елабужского института Казанского федерального университета приняли участие в тренингах по психологической адаптации первокурсников. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Студенты первого курса Елабужского института Казанского федерального университета приняли участие в тренингах по психологической адаптации первокурсников. В ходе занятий первокурсники разных факультетов играли в игры на знакомство, делились впечатлениями от первой недели учебы. В беседе с преподавателями вуза студенты узнали о том, как найти общий язык с одногруппниками, а также соседями по комнате в общежитии. Очень понравились преподаватели, особенно литература, потому что я сидела и мне было действительно интересно слушать. И вообще всем нашим одногруппницам мне повезло с тем, что у меня позитивная одногруппница и куратор. Я правда узнала всех с другой какой-то стороны. То есть он, он, он, некоторые впечатления отличаются от первого. И я очень рада, что... Ну, У нас в группе такие хорошие девочки, и будем продолжать общаться и узнавать дальше друг друга поближе. Занятия по психологической адаптации первокурсников проводятся ежегодно. Центр психологической помощи образовательного процесса открыт для каждого студента и преподавателя нашего вуза. Диана Фатыхова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. Ученые нашли серьезный побочный эффект вегетарианства. Масштабное исследование, проведенное учеными из Оксфордского университета, показало, что отказавшиеся от мяса люди особенно подвержены риску инсульта. Подробнее об этом расскажем в следующем сюжете. У вегетарианцев и веганов, вероятно, появился повод для беспокойства.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 На этом у меня все. Не забывайте смотреть свежие выпуски «Универ и следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся. Пока-пока.